Это средний уровень дохода. Давайте вот разберемся, как его не потратить и приумножить. Елена Феоктистова нам в этом поможет, директор Центра финансовой культуры. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну вот смотрите, есть правда пласт людей, у которых, казалось бы, в принципе, средние доходы. И денег, кажется, хватает, но накопить при этом и купить что-то внеплановое не получается вот ни при каких обстоятельствах. Есть ощущение, что сколько бы денег не было, ты их потратишь все. Почему так происходит и как с этим бороться вообще? В первой части программы вы говорили про составление так называемой сметы целей. То есть не произнося этого названия, однако определялись о том, что наличие целей помогает накапливать. А Если вы будете создавать смету целей, расписывать и планировать свои траты хотя бы там на ближайший год, два, три, а лучше на 10, 15, 20 лет, то накапливать будет проще. Для того, чтобы вообще начать это делать, для того, чтобы, знаете, вот такой толчок для себя создать, я рекомендую записывать расходы, не сажая себя на хлеб и воду, просто записывать первый месяц. В конце месяца проанализировать, какая группа расходов выбивается у вас из общей структуры бюджета. Возможно, на развлечения вы потратили 15-20% от своего дохода. На следующий месяц запланируйте сократить эту статью расходов на 3-5%. И денежные средства направьте в накопление. Ну, вот я думаю, Таким сейчас проблем нет с развлечениями у вас... ни у кого, с тем, что много тратит на них. И хочется да. понять, если ты вроде бы рассчитал все, у тебя семья, например, мама, папа, ребенок, условно. А, да, какая-то часть доходов, мне кажется, достаточно большая уходит на еду, на какие-то бытовые нужды. И их, казалось бы, ну не сократить. О развлечениях мы не говорим вообще. Что а, тогда вы делать в семье? Да, вы знаете, дело в том, что на сегодняшний момент вы верно заметили, что с развлечениями сейчас не, так, так скажем, не такой большой ассортимент, и поэтому люди научились развлекать себя в продуктовых магазинах очень часто люди покупают э, продукты, которые ну, не следует покупать. Э, они, э, так скажем, не совсем питательные, там, не, не накормить семью. Это очень много снеков, это очень много э, сладостей. Или же даже э, какие-то дорогие, невероятно, продукты, которые можно купить дешевле. Предположим, э, я не говорю сейчас про гречку, которая и так нашумела в свое время, но, предположим, человеку хочет себя порадовать как-то. И он идет и смотрит, вот давно мечтал там, о пачке какое-нибудь кино, она стоит полторы тысячи рублей. И вот порадую себя, куплю себе, могу позволить. И таким образом э, потратил э, деньги на небольшой пакетик э, очень дорогой крупы. А казалось бы, можно сэкономить было, можно было по-другому спланировать покупки. Здесь именно вопрос в том, что мы сами себя э, загоняем в ловушки вот эти финансовые, где отказываемся даже замечать. Вот Извините, Если... Но... я вот сразу да. э, поправлю, прежде чем вы скажете. Э -э, думаю, что многие сейчас из вас не согласятся: во-первых, пачка киноа это же мечта. И цель э -э, согласен порадовать себя. Вот, порадовать себя это ключевое. В это время тяжелое, да, которое для нас. Моральный дух серьезно падает, серьезно падает. Ты сидишь в четырех стенах, ты не понимаешь, что тебе э, делать. И вот сходить в магазин и не порадовать себя тоже как-то странно, согласитесь. В, в этом и заключается взращивание вот этой ответственности. В этом нам помогает еще и смета целей если мы с вами составим финансовый план, где распишем все наши э, желания, например, обновить телефон, съездить в отпуск, я не знаю, ремонт, прозвучал э, в каком-то из сюжетов сегодня, э, и при этом мы поймем о том, что в результате всех обязательных расходов у нас остается небольшая сумма, дальше мы должны спланировать, чтобы этих денег хватило на все. И вот э, человек осознанно, когда смотрит на свои траты через финансовый план, через таблицу, уже видит, а стоит мне эти деньги потратить на долгожданную пачку или же все-таки отложить. Ну вот В я... момент... Правда, давайте поспорим немного. Вот, давайте э, проанализируем. Буду я э, вот сидеть на самоизоляции, да, есть у меня заработная плата. Если я себя не буду радовать хотя бы понемногу, я обозлюсь, не знаю, буду... И потом в конце потратишь еще больше, сожгу, сорвешься. Сожгу, буду потрачу, сойду с ума и сожгу вас... эти деньги вообще, потому что я не буду себя радовать. У вас почему-то позиция, что вы не должны себя радовать ни в коем случае. Я почему? говорю о том, что радуйте себя, пожалуйста. Но только не забывайте о том, что у вас есть еще и другие финансовые цели и желания. Как бы не получилось так, что когда вы будете себя очень сильно радовать в процессе покупки тех же дорогих продуктов, которые отчасти, может быть, не нужны, или излишни, потому что кто-то продукт продукты выбрасывает по итогу, не, не успев просто их съесть, они испортились. А у вас кажется, что нет, все, я должен себя посадить на хлеб -воду. Ни в коем случае нельзя. Сажать на хлеб и воду в себя нельзя, поэтому я и говорю, если уж и сокращать, то сокращать на 3 процентов. Хорошо, мы поняли. Радуем себя все-таки и покупаем себе и пачку киноа, и чего угодно. А, хорошо, вы говорили про смету цели, что можно составить себе цели, да, исследовать им, и поэтому ты накопишь. Какие еще есть инструменты для того, чтобы накопить? Я уверена, это не единственный способ... Как раз-таки пачку киноа не надо покупать. Да, да, да, это, это, моя, <laughs> это что, моя точка Потому здесь. что, потому что она как раз и говорит о, о сверхпотреблении. Лучше порадуйте себя как-то иначе, лучше найдите какой-то другой способ. Для того, чтобы получить ту же самую энергию, но при этом сохранить сбережения. Поищите бесплатные способы, так скажем, развлечь себя. Для того, чтобы накопить еще дополнительно, можно откладывать просто ежедневно. То есть не откладывать, знаете, есть такое устойчивое выражение о том, что получил доход, сразу... Отложи 10%. И обычно люди не справляются с этой задачей. Я предлагаю несколько вариантов. Первый вариант ⁇ откладывать каждый день, но по чуть-чуть. Например, по 100 рублей, по 150, как получится. И таким образом за год или за месяц можно накопить небольшую сумму. Это даст вам так называемый старт для того, чтобы начать откладывать деньги и создавать тот самый резерв. Вот представьте Второй себе, вариант... вот сами по вашим же словам, откладывать по 100 рублей, допустим, да, в, в месяц. За год я накоплю 1200 рублей. Я не обрадуюсь вообще. Как и Почему? любой человек и здравый. 100 рублей в день вы должны откладывать. А, Не в день? Месяц. В день, конечно. Откладывать каждый день. А, каждый день по 100 рублей, говорите, по 3000 в месяц. Понятно. Совершенно верно. Но при этом вы же можете откладывать не обязательно у себя дома в тумбочке. Вы можете использовать хотя бы депозит, хотя бы с элементарными там 3-4% и капитализацию. Вы можете откладывать не 100 рублей, побольше. Возможно, вам, знаете, это как бы для себя вот просто представить, какую сумму мне легко потратить. Если мне легко, например, расстаться с 300 рублями, прогуливаясь по городу или придя в продуктовый магазин, вот, ну, как бы смотрю на вещь, ну, 300 рублей, что это? Могу себе позволить. Вот эту сумму я откладывайте, отталкивайтесь от своего восприятия. Дополнительный инструмент может быть для накоплений разделять все деньги по конвертам или же по шкатулкам или так называемые по э, тратам. Изначально расписать обязательные расходы, расходы на развлечения оставить, ни в коем случае нельзя себе в этом отказывать. И любую сумму, которая к вам поступает, сразу разделять на все э, ячейки. Если поступило, там, предположим, 500 рублей, вот прям по несколько копеек разложили по разным структурам. Таким образом, вы незаметно, опять же, в фоновом режиме будете накапливать на все нужды для себя.